Психология отношений между мужчиной и женщиной. В чем секрет долгих отношений? Как построить долгие отношения на всю жизнь? Психология счастья, видео номер 30. Всем привет, меня зовут Елена, и добро пожаловать на мой канал «Психология счастья», где счастье – это смысл жизни. Сегодняшняя тема – секреты долгих отношений. Как построить любящие, крепкие, теплые наполняющие страстные отношения на всю жизнь. Давайте начнем. Я вам расскажу 10 правил о том, как построить долгие отношения, как быть счастливым в этих отношениях. Итак, правило номер один. Это пойти и посмотреть мое видео про секреты счастливых отношений Как построить счастливые отношения Там я рассказываю первых пять важных моментов, что нужно делать в отношениях Чтобы поддерживать любовь, страсть, заботу И чтобы они постоянно вас наполняли, вас радовали Итак, начнем с шестого пункта Правило номер шесть, как построить любящие, теплые, долгие отношения, это создавать традиции. Создавать традиции в ваших отношениях каждую неделю, каждый месяц, каждый год. Например, что это может быть? Например, каждую пятницу я со своим мужчиной хожу в кино. Или, например, каждую среду у нас свидание. Или, например, каждые выходные мы уезжаем за город. Я знаю одну пару, они любят ездить на Гавайи всегда, каждый год, за одну неделю до Рождества. И уже все их друзья, все родственники, все коллеги на работе знают, что вот неделя до Рождества он со своей женой уезжает на Гавайи. И каждый год у них новые фотографии, каждый год они их выставляют на Фейсбуке, и у них каждый год рождается что-то новое. Поэтому, когда вы создаете традиции, вы как будто бы строите по кирпичикам ваши отношения, и у них уже становится очень большая, сильная основа, и эти отношения становятся наполненными, у вас есть о чем говорить, у вас есть о чем вспомнить, вы можете сказать, слушай, а куда мы, в какое мы кафе ходили там, допустим, в прошлом году, вот в декабре, о, точно, классно, слушай, а пойдем еще раз туда?» Создавайте традиции. Может быть, это какие-то ваши особенные традиции. Подумайте, обязательно вы их найдете. Пусть их будет немного, пусть их будет 2, три, четыре, максимум 5. Но держитесь их и создавайте традиции в вашей семье. Их будут изучать ваши дети. И это поможет им также создать счастливые длительные отношения. Правило номер семь, как создать длительные, долгие отношения, счастливые отношения – это дарить подарки своему партнеру. Очень часто, когда отношения становятся привычными, когда им уже больше чем 2-3-4 года, то люди забывают дарить подарки. Забывают дарить подарки на День Святого Валентина, на Новый Год, а, ну, иногда и на День Рождения. Либо дарят что-то такое нужное, я не знаю, там а, пачку носков, пачку трусов, или, например, могут подарить а, м, халат какой-то, потому что вот ему вроде надо. да? То есть дарят не то, что человеку хочется, или не что-то интересное, а что-то вот вроде бы как бы потому что надо. И это неправильно, потому что когда вы делаете подарок, вы стараетесь выбрать что-то, может быть, Интересное, Что-то может быть необычное. Или может быть что-то, что человек давно хочет. И об этом несколько раз упоминал. Поэтому это не важно, это будет дорогой подарок или это будет дешевый подарок. Возможно, это что-то, что вы сделаете своими руками. Я не знаю, спляшете, станцуете, напишите 10 стихотворений про вашу жизнь. Но это должно быть что-то запоминающееся. И подарки, они создадут что-то между двумя вами. Это будет ваш секрет, то, что самое сократное самое трогательное, то, что о чем вы сможете рассказать в будущем детям, о чем вы сможете рассказать в компании друзей, о чем вы сможете просто вдвоем вспомнить. То есть это могут быть любые подарки, сексуальные или наоборот какие-нибудь трогательные, или веселые какие-то, но подарки, они создают также память об отношениях, и они делают их крепче. Следующее правило, как создать долгие отношения, как создать счастливые отношения, это не сравнивать своего партнера или свою партнершу с другими мужчинами и женщинами. А на самом деле в сравнении нет смысла, потому что вы не знаете, что происходит в этой семье. То есть вы смотрите на отношения, например, ваших друзей, да, и вы думаете, что там у них как-то лучше, или вот, допустим, муж вашей подруги ведет себя лучше, круче, и вы начинаете сравнивать. И еще вы начинаете говорить, а вот посмотри, вот там Петя поступил так же, вот посмотри, Сергей поступил вот так вот. На самом деле вы не знаете, что в этих отношениях. То, что вам рассказывают, это может быть на 50% правда, в лучшем случае. Поэтому, когда вы сравниваете все, что вы делаете, вы ухудшаете свои отношения. Вы человека как бы тыкаете носом. Это как и мужчины, так и женщины. То есть не нужно сравнивать. Будьте благодарны, найдите что-то классное в ваших отношениях. Потому что, когда мы знакомимся с человеком на начальном этапе, мы восхищаемся этим человеком, мы думаем, о боже, он самый лучший, он лучше всех, он лучше всех моих предыдущих и он лучше всех моих будущих. да? Или наоборот, мужчина знакомится думает, боже мой, какая она классная, блин, она вообще супер, она вообще прямо у да? А через какой-то период времени он такой, блин, а вот как бы вроде там у... У Сереги-то вроде как бы там вот она следит за своей фигурой, а моя-то что-то растолстела, да, или там вот у Сереги-то вот она так вроде там следит за модой, классно одевается, а моя что-то последнее время дома только там в семейниках ходит. Не нужно, не нужно сравнивать, лучше говорите комплименты. Лучше говорите комплименты, и через комплименты а, человек начнет меняться, и у меня есть видео о том, как говорить комплименты, пять правил, как правильно говорить комплименты и что говорить, чтобы это работало, я обязательно оставлю ссылку внизу. Но запомните, перестаньте сравнивать а, вашего партнера с другими людьми. Правило номер девять, секреты длительных отношений, это уметь извиняться. Очень часто в начале отношений люди стараются сделать что-то приятное для партнера, они очень чувствительны к чувствам партнера, к его словам, к поступкам. Но когда проходит долгое какое-то время, период времени отношений, то какие-то вещи становятся обыденными. Например, вы приходите с работы в плохом настроении вас кто-то разозлил и вы можете как-то грубо сказать или ответить или повести себя со своим партнером но в голове у вас есть что я знаю он меня любит все равно он знает что у меня сейчас сложный период в жизни как бы он поймет и мы забываем о том что наши слова наши поступки могут ранить нашего партнера и очень часто вот такая простая фраза, как "слушай, прости меня, пожалуйста", она может создать чудеса в отношениях. Когда вы подходите, где слушай, я вот на тебя наехала, прости меня, пожалуйста, я была не права, у меня сложный день, у меня все из рук валится, ты тут ни при чем, я была не права, я на тебя вылила свои вот эти вот негативные эмоции, прости меня, пожалуйста. И вот это вот "прости меня", я виновата, я сделала это не со зла, это значит, что вы говорите человеку, я вижу, что я тебя обидела, я вижу твои чувства, я замечаю, мне важно, что у нас происходит, и я не хочу тебя обидеть, ты мне дорог, поэтому научите извиняться. Научите извиняться тогда, когда вы действительно обидели человека. И, возможно, вы это сделали не со зла. И, возможно, человек понимает, и, возможно, человек не обижается. И он вам скажет, слушай, да я все понимаю, да ладно, да перестань ты. Но внутри ему будет очень тепло и приятно, что вы заботитесь о его чувствах. И последнее правило, как создать длительные счастливые отношения, это почаще говорить человеку, что вы его любите. И обязательно флиртовать, заигрывать со своим партнером. Когда вы флиртуете вместе с партнером, неважно, сколько вы лет вместе 5, 10, 15, оставьте эту игру, оставьте эту игру, оставьте эти может быть какие-то сексуальные шутки, разговоры, Не обязательно это делать каждый день, да? но немножко добавляйте в свои отношения флирта, кокетство, какой-то интриги, Uh, устраивайте, может быть, какие-нибудь приятные сюрпризы для друг друга и обязательно говорите твоему партнеру, как сильно вы его любите. Uh, когда вы ходите на работу, поцелуйте своего партнера, скажите «я тебя люблю, я побежала». Когда вы приходите с работы, поцелуйте, обнимите своего партнера или когда он приходит с работы, скажите «привет, я рада тебя видеть». И вот такие мелкие вещи «я тебя люблю» – поцелуи, обнимашки, флирт, кокетство – они обязательно наполнят ваши отношения, и ваши отношения будут счастливыми, интересными, страстными, возбуждающими, наполняющими вас обоих, и вы будете чувствовать себя счастливым. Итак, я вам напоминаю, обязательно посмотрите видео «Как построить счастливые отношения», первые пять шагов, очень важные, но очень простые, ссылка будет под этим видео. Также посмотрите отношения, как делать комплименты, как правильно говорить комплименты мужчине, женщине, что говорить. Если вам не везет в отношениях и по какой-то причине вы не можете встретить своего избранника или свою избранницу, также есть видео на тему «Почему мне не везет в отношениях?». Посмотрите, напишите мне свои вопросы, напишите мне свои комментарии, как вы считаете, в чем секрет долгих счастливых отношений, что в вашей паре работает, что вы делаете, чтобы создать, поддержать любовь и создать что-то новое между вами и вашим партнером. Пошлите это видео своим друзьям, поставьте его, опубликуйте его на фейсбуке, твиттере, вконтакте, поделитесь им с другими. Поставьте пальчики вверх, если вам оно понравилось. Подписывайтесь на мой канал, нажмите а, иконку со звоночком, чтобы получать новые уведомления, потому что я выпускаю видео каждую неделю, каждая тема очень интересная, наполненная, не пропустите. И спасибо вам за то, что смотрели мой канал «Психология счастья», где счастье — это смысл жизни.